счастье мое и радость. Когда я узнала, что беременна, тому, моя жизнь наполнилась миллионом счастливых мгновений. Я помню день, когда ты первый раз пошевелился у меня в животике, ударил меня ножкой, а папа прислонился ухом к животу, чтобы услышать, как ты там поживаешь. Я помню, как качала тебя на руках и пела тебе колымбельные песни. Это были самые счастливые моменты моей жизни. Наши сердца бились в такт. И сейчас, каждый раз, когда я обнимаю тебя, мое сердце бьется чаще, а я становлюсь счастливее, ведь ты моя радость. Я помню, как ты сделал первый шаг, как учился плавать, кататься на велосипеде. Сначала ты падал и падал, и каждый раз поднимался, снова и снова, не сдавался, смело шел к своей цели, так держать. Я помню, как ты первый раз улыбнулся. Это было так мило, что мне хотелось плакать от счастья. Сейчас твоя улыбка поднимает настроение, даже если за окном дождь, грязь и холода, твоя улыбка словно теплый луч солнца согревает, вдохновляет, окрыляет. Если бы дети продавались в магазине, из миллиона других вариантов я бы все равно выбрала именно тебя, потому что ты лучший ребенок на свете, и я очень сильно тебя люблю, ты мое самое драгоценное сокровище, ты такой озорной, там где ты, там счастье, радость, смех. Ты очень талантливый, поешь, танцуешь, рисуешь, лепишь и много еще всего. Твоя энергия безгранична, твои возможности беспредельны, ты можешь все. Мечтай. Мечтай о большом. Мечтай о великом. И все твои мечты обязательно исполнится. Я верю в тебя. Перед тобой открыты миллионы дорог. И по какой бы ты ни пошел, тебя ждет успех и победа. Ведь ты из любой ситуации выходишь победителем. Впереди тебя ждут тысячи дней ярких, интересных, насыщенных приятными событиями. И меня ждет тысяча счастливейших дней. Ведь когда ты счастлив, счастлива и я.